Например, относительно такого понятия, как знания, скорее всего. Да? Я больше вам ничего давать не могу, кроме как этого. Я работаю с системой северных богов. Какие алгоритмы знаний я могу вам давать? Только те, которые есть у северных богов. Сам принцип получения знаний работай, доказывай, всё надо доказывать, ничего никогда на халяву. Трижды докажешь, будет тебе счастье. То есть то, что делают северные боги. Поэтому соответственно, вы знания получаете вот таким вот специфическим манером. Думайте, работайте, ничто вам в рот ничего вкладывать не будет. Соблюдайте правила, соблюдайте иерархию, соблюдайте э, основные законы, и будет счастье. Ваша связка тоже разрывается? Безусловно, конечно. Вы же будете учиться не только у меня. Даже понимаете, что я не единственный учитель в этом мире. Дала Борисовна. Завтра вам понадобится знание другого плана, который вам может дать другой учитель. И что ж, вы не сможете у него учиться, потому что вы заточены только на меня? Это неправильно. Если знания не могут быть ограничены возможностями учителя, это нонсенс. Если вы понимаете, что ваш учитель перестает давать вам то, что вам нужно, вы должны сказать до побочения и идти к другому. Но если вы к нему привязаны, вы зубами держитесь за его штаны, вы не получите этих знаний больше, чем он вам может вам дать. А у меня свои законы, у меня свои контракты, я не буду давать вам по-другому информацию, чем я имею право вам давать. Только на таких условиях говорят северные боги, пожалуйста, информация, да, сколько угодно, но человек должен работать. Человек должен работать, выйдет тебе не Егова, который на халяву все дает только потому, что ему так хочется. Потому что он выделил кого-то одного и назначил его избранный. Вот у него такой алгоритм в а у нас нет, воин должен трудиться, воин должен ежедневно доказывать своими кейсами о том, что он достоин. Согласны со мной? Учила вас когда-нибудь иначе? Да, да? То есть мы вам никогда не лжем. но привязка к определенному методу получения информации в конечном итоге в какой-то момент может показаться вам недостаточно, вам захочется другой информации. Право. Имейте право? Не право. Зачем же тогда привязываться?